Это кто у нас плакса? Мы куда Пам, идем, девочки? Такая... Куда мы идем, девочки? В огород. Что там делать плакса. будем в огороде-то зимой-то? Пищатурить. Что делать? Пищатурить. Пищатурить. Поросенка песят, кормить, правильно. Что там, Динар? Большая Большая горка. Снег. Идут с нами. <связать> Ой, ты на коленке так не прыгай. Давид так прыгал, потом коленки болят очень до сих пор у него. Нельзя колени, ни в коем случае. С нами идет Давид, Генара и Дамир. Дима, поросенку сводил, пришел домой только. Здравствуйте. Лежим. Погулять захотели. Мам, пошли, говорит, мы с тобой. Да, я говорю, пошли, пошли, прогуляйтесь. Так, сейчас это, будем кашу раскидывать, я буду кашу раскидывать, и это, вы солому открыли. Перекиньте. Ну, Дамир залезет. Я зарежу. И что ты сможешь самому-то? Полежи. А, что это? Что это? это? Пакет.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 а вы что, тащите здесь? Сидите, отдыхайте. Смотри, Мама, на вас бегут, да? Мама, это что? Папа? А... Это Я тоже дело помогала. Это папа дела. Ай, что кучи-то? Зоопарк. Зоопарк. Маняшка, а кушаешь? Кушать? А козел? козел закрытый он. Там видишь. Куда пошел Давид? Где он? С какой стороны? А? А, ну вот там же крючок-то, дверка-то. Телефон есть? Дамир, там посмотри. Открывается все, как не открывается. Так, кашу надо разложить. Накидали, что ли, Давид? А, а что там, большая, что ли, куча-то? А? Маленькая! Да. Ну, чуть побольше кидать это. Что там маленькую мне на один раз, что ли, покушать? покормить, покушать, говорят. Ты там не видишь, не увидишь. Я тоже не вижу. А где Динар это? А здесь тепло. Дима сварит кашу. А, вон Динарка бегает у нас. Во, ага, еще чуть, Дамир, давай на эту сторону теперь. Да, сюда, вот, вот, вот вот. Да, вот, вот сюда, ага и все. Так, я буду кашу складывать, закидывать. Ой, видишь, как динары катается? Иди покатайся, не хочешь? Иди покатайся, ты же гулять вышла. А, что тащится-то? Капюшон надень. Паркурис! Ладно, я складываю. Дима у меня какую кашу сварил, поросенку хорошую. Молодец. Вот она. Она еще не застыла. Я ее сейчас горячую раскидаю, а потом... Ну, чтобы не замерзла здесь. Ну, все. нашел горячую воду, разглубляю. И получается хорошо. Чего опять? А, ладно, хватит, хватит, все, хватит. Закройте дверь-то сразу, Давид. Дверь закройте сразу. Да. Солома он висит, смотри, Манька вытянула, там упало несколько. Так. Положили туда, где кормушка у нее. И она здесь очень любит кушать. Сейчас ведра вам занесла все, клевушок и, и все. Надеюсь, не замерзнешь. Вы то что? Давай крылья ангела, нарисуйте. Ну, но, но. Крылья ангела. И Крылья ангела. Ну-ка, давай. Ты меня слышишь, нет? Крылья ангела. Я ей помогу. А ещё головой Да не надо, Давид! Все, ногами ты тоже делай. Вот. Надо на этом, на чистом лечь. Давай, Амина, давай, ложись. Вот, давайте я. мастер давай. Ну-ка, пришел на день мастер класс Это танцующая. Это фея. Видишь, со сейчас плачешь. Это платье как будто. А так ноги если сп спокойно лежат. Ладно, все, давайте домой Что? собираемся. Что? А. Что за Все, пока, а пока. А домой идем, как не идем? Так, ну, дверь туда. надо закрыть. Ты куда голос свой просрал? Вообще голос пропал? Ты же сказала, легче стало. Нет, не пропал. А что сейчас? Откаркивается, потому что... <Слышко> Горло болит, <Слышко> правда <Слышко> говори. Ана, пошли <Слышко> домой. Я же болела, я даже так не смог говорить. <Слышко> Правильно, все. Накрываем, манька. Кушайте, кушайте. Ага. Ладно, все, с Богом оставайтесь, чтобы все хорошо было с Богом. Все, пошлите, дети. <свят> все, домой. Давай теперь я же с камерой, все уже домой. Будет. Иди хочешь? Давай. Жалко что. Люди любят смотреть, когда ты, мы идем куда-то. Ну, а сейчас камеру попадешь. Я надо так не привычно. Так держать. <свят> так Чтобы ты то удал... что прям как этот пистолет схватил? <свят> <свят> <свят> Нет, Без... оно с меня кучка Лучше, может, это отк... да открутить. Вот так держи тогда, не надо, вот так прям. Да, да не надо, задолбала! Все, Давай. Амина, ты куда? Амина! Пошлите, на. Я ее пролома, она сразу улетела. Пошлите, все, я замерзла, я варежки не знаю. Да не надо, задолбала задолбал. Не надо, того оба плачет. Динара, не вставай! У меня руки ведь замерзли! Не надо! Ну и тогда сидите двое. Потом придете, знаете, где живете. давай кривляться. Ой, Амина-то сколько-то кривляться у нас на каверах. Ага. Амина? Да. Мы с это не доели. Последнее. Мороженое дома кавычках. Ладно, Ну вот кофты Вот наш дом. Вот Это раньше был. Теперь сама жители. <stocking> Этого дома. Салам лежа. А, а Кайш надо. А? Ага, Димаш он тут. Теперь какие-то. Чего? Люди живут. Сядем молодой. А? Парень молодой живет. Сколько лет? Да. Молодой. Конечно, старый. Молодец. Эх, ты сейчас понимаешь. Мам, что. А? Вот потом тебе 40. Вот по дом тебя старым тебе... будут называть. И потом будут, э, скажут, там 20 летний а. Сейчас его ну, какой молодой. Нет. Сейчас он для тебя старый. А порядок тоже старый, Это да. не 18. Вот эту собачку Иди, я кормлю. Да? Да. Ее а все, кстати, кожно. А, она хорошая как цахнет. Она будет вот это есть? Нет, не будет. Она, идет, типа. Она не кормит, что думаешь? Амина, пошли. А, на ровном литература. месте Амина. Нет, собаки любят, да, нас? А? Нас собаки любят. Я тем более. Я на работу, как раньше, в Кашу выходила. А? Целая свора собак вокруг меня была. У меня так же. И люди говорят, <свят> рабочие. Ты что говорят? <свят> все собаки рядом с тобой. Мама, у меня есть. так же я было. Я у меня не <свят> Хорошая, Мама, а? Мама, у меня так же я вот это гладил, гладил это. Собаку? Нет, шарик это, он там Нет. тоже его, да? Хорошо. все ко мне теперь идет. и это. Да? Да. Хотя я его не купил. Вот, ну ты-то в такой Тут, Наверное, выключить. Да? Да. Там наверное, выключить конечно. Пока-пока скажи. Да? Можно и все. А, холодно. Замерз. Выключи. О, нашли место. По дороге домой называется. Ползет ведь поднимается. Осторожно, там скользко. Амин. <смех> Ты лучше это, не вставай, Амин. Очень скользко. Амин, а не вставай. Ты сейчас укатишься. <смех> Давай. Нет, с горки не надо катиться. Давай. Ой. Какой сильный. А пошлите домой, девочки. А, здравствуйте. Здравствуйте, Амина Андреевна. Чего вы, что ж вы встать-то не можете? Че ж случилось-то у вас, Аминочка? Пельмешек переела, что ли? Или не доела? головой стукнешься. Все, давай, давай, спускаемся. Давид, бери ее. Или, пап, это, про, доведи до этого, Давид, Давид, доведи ее и посади. Амина, Амина, давай потихоньку, потихоньку, доведи. Не, лучше давай на четвереньках. Нормально носиком уткнулась? Ты придерживай ее? не сможешь идти из Ой, ой. Ты, Амина, упадешь сильно. Не надо. Амина, где мы живем? Куда идем? Пошли давай, кукла. А ты куда пошла? Мама, мама Он замерз. На площадке? Да. площадке холодно здесь. Давай утром завтра выйдешь. Уже сейчас быстро потемнеет. Давай. Беги. Она так интересно бегает. Мне очень нравится. А? Меня... Да. Горку себе нашла да. Аминка. Горку нашла Аминка. Нормально? Винара. Вот. А, Я дам сейчас вас вот ключки. Винар. Мама сердится уже. Не пинать ты все время. Что за привычка пинать? Они же маленькие. Вставай. вставай, вставай. Машина едет. Амина, машина едет. Амина, мы ну пошли. Ой, господи. Мы пока с вами дойдем, все замерзнем, окалеем. А Вам-то жарко? Давай, неси. Арестованный фашист. Давай, всем пока. Скажи, потом будешь. Хочу, хочу. Давай, все, давай кушать. пока. Не будем говорить. <связать> потом, завтра, потом завтра это... До новых встреч. Нет, не надо, вообще не говори. Ничего столб. не говорим, все. <связать> <связать> да нет, я хочу встречать. Вот Что не хочешь? говори, вот до новых встреч. Короче, же... ничего Просто не говорим, Просто на 10 все. часов. Мы отключаемся, на 10 <связать> часов говорят. <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> да? да. Да, это Меша? Да. Все, мы отключились. Так? Нет. Да не так. Ну, а как объясни? Да, да. Вот, не говорю здесь все я не Короче, не, ничего не говорю, просто выключи. Просто выключи. И просто просто завтра... всем пока. Нет, просто выключи, и потом завтра такое другое видео сделаем. Ага. Зачем? И... У меня уже все здесь время как раз Нет, на одно бейки, видео набрала. Так все делаем. И так 10 часов будет. А, все время, да, видео? Да. Ладно. Пока что не выкладываешь. Все, ладно. Ага. У меня там еще очень много выкладывать. Да, да, До этого нет. видео не знаю, когда это. Да, очень да, много. До. До. До. До. До. как сделаем До. До. До. сделаем. Все.